Да, солнышко. А где мы обычно как -то? Под костик пойдешь или с той лодки? А, туалет нет. Ну, туалет надо идти. Туалет за километр отсюда в кафе. Душевая еще дальше на вокзале. В их новом берлинском доме, а это две бесхозные лодки, канализация и водопровод в принципе не предусмотрены. И мотор неисправен. Не уплыть, не согреться. Мама по кличке Коза и ее трое детей поселились тут 27 января. С тех пор, как пропал глава семейства по кличке Вор. Он не, если бы он был на свободе, он бы как-то связался со мной. Ты уверена? Конечно. Другого не может быть. За Олегом Воротниковым, лидером лево-радикальной арт «Война», она замужем уже 19 лет. Из них 7. Они скитаются по Европе. Нелегально. И на берлинских лодках тоже уже жили. Летом, весной, осенью. Ближе к зиме, пару месяцев назад, обнаружили пустующую дворницкую. И по обычаю сбили замок. Жильцы дома, возмущенные оккупацией, вызвали полицию. Вор оказал сопротивление и был арестован. Коза с детьми сбежала. Подать в полицию заявление о пропаже она не может. Однажды после похожей истории вся семья оказалась в лагере для беженцев. Потому что мне небезопасно идти в полицию. Они меня зарегистрируют, да, как нелегала. Потом откроют процесс по депортации. Потом начнут... Опять что-нибудь начнут. В Швейцарии, например, мне угрожали разделением с детьми и депортацией по отдельности в Россию. Из швейцарского лагеря, из подвала без окон с надзирателями у дверей общих комнат, они благополучно бежали. Младшей дочке тогда не было и года. Сегодня ей уже три. Старшему сыну девять лет. Средней дочки 7. И скоро у них появится самый-самый младший. О своей беременности Коза сообщила в соцсетях незадолго до того, как исчез Вор. Сегодня комментарии на ее странице разнообразием не отличаются. Нужно сообщить службу опеки. Если у нее отнимут детей, это был бы хороший вариант для детей. Ну, как может мать такое сказать? Пусть, пусть избирают у меня детей, и они будут счастливы. Что за чушь? Может быть, от какого-нибудь последнего алкоголика-наркомана я могу такое а, понять. Эту позицию нет. Зато дети будут сыты и в тепле. Мои дети не нуждаются. Можно пойти, своровать еду, накормить и ни в чем не нуждаться. Да, твои. Да, Мы не берем у других людей. Это, это, это у нас принцип, мы не можем воровать у человека, понимаешь? Мы пойдем обеспечим себя продуктами в магазинах. Знаешь, как мне было ну, обидно, да, я скажу, вот, например, мы где-то вписывались здесь, в Берлине, а потом на следующий день э, этот э, хозяин этого дома привел своих двух детей, и они стали перебирать свои игрушки, проверять, взяли ли мои дети что-то у них или нет. Знаешь, как мне было противно все это наблюдать? Мне нахрен не нужны их игрушки. Я пойду в детский мир и вынесу половину детского мира для своих детей. Понимаешь? Сейчас она даже не может толком ничего своровать. Рискованно это в одиночку без мужа. Сегодняшний обед, ужин, завтрак оплатили редкие сочувствующие виртуальные друзья из соцсетей. А реальных уже нет. Семья вора не может попроситься ни в один берлинский сквот. Даже к панкам и анархистам. Потому что это семья вора. И кому какая разница, что в 2001 году Наталья Сокол окончила МГУ по специальности молекулярная физика и занималась поисками лекарства от рака. Козой она стала, когда встретила будущего мужа. И раз в три года у них рождались дети. Жизнь художника, знаешь, это такой холкс. Я считаю, что вообще наш пример нашей семьи, наше скитание, он уникален. Наши дети, они активисты. Нашей группы, И да, они уже автоматически стали да? активистами, богатыри войны, Нет. они просто сразу Закрывай. их имена являются такими да. артистическими их именами. Божища. Божища. Имена богатыри Божища. войны, богатырь войны Каспер, богатырь войны мама, богатырь войны Троица. Ну, знаешь, я вот, чтобы про меня не говорили, я мать адекватная, и нормальная, и хорошая мать. Я прекрасно оцениваю все риски, и я знаю, то есть я ситуацию хорошо контролирую. Мы едим витамины, фрукты стараемся есть, занимаемся свортом. Все дети могут заболеть, ну что с вопросом? Только вот скорую помощь в эту бухту не вызвать. То есть она-то, конечно, приедет, но после этого придется сдаваться немецким властям. А Коза предпочитает сдаваться российским федеральным телеканалам. Одному из них она уже дала интервью в расчете на то, что Родина ее все-таки услышит и помилует. В российское посольство я пойду, когда будет гарантия, что уголовное дело против меня в России будет закрыто, что моим детям ничего не угрожает. Тогда я просто с радостью, с огромной радостью вернусь на свою родину. Мы идем в Макдональдс Греция. Это мама сказала. Мама сказала.